Всем привет! Сегодня мы поговорим о новом подразделении в нашей игре, а именно о спецназе Казахстана. Для большинства это уже не секрет, ведь мы в нашей группе ProCalibur об этом говорили и не раз. Разработчики чуть ли не напрямую нам об этом намекают. Кстати, хотел бы отдать должное, в этот раз намеки и подсказки от разработчиков были креативнее, чем обычно. Красавчики! В общем, сегодня мы поговорим о том, какое подразделение появится и какое вооружение у них будет. Но перед этим хотел бы напомнить, в игре появилась реферальная программа для новых игроков, которая дает 7 дней према, 30 тысяч кредитов и 300 монет на старте. Это суммируется с остальными наградами, которые вы получаете при старте игры. Никогда не задумывался, а есть ли в Казахстане вообще спецназ? Ну как оказалось, изучая материал по Казахстану, я открыл для себя интересные вещи. Подразделений у них много и выбор у разработчиков есть, но как по мне, выбор очевиден. У нас будет спецназ КНБ Арестан, что с казахского означает лев именно обсуждая РСТАН мы и будем разбирать будущее вооружения нового подразделения. Но перед этим хотелось бы упомянуть, какие еще спецподразделения у них есть. Начнем с армейского спецназа. Это классика. Такой спецназ есть в любой стране, ничем примечательным он не выделяется для игры. И соответственно нам не подходит. Как оказалось, в Казахстане даже есть отдельная рота СПН ГРУ, которая была сформирована из числа личного состава 22-й отдельной бригады специального назначения, пожелавших остаться служить в Казахстане в период развала СССР. Также у них есть президентский спецназ. Хоть они имеют хорошую подготовку, однако не играют ведущую роль в системе спецслужб Казахстана. И навряд ли их выберут. Поехали дальше. Какой же Казахстан без конницы? Конный спецназ, а точнее горно-егерская рота СПН. Для работы в горно-степной местности. Всего вроде 52 человека и за каждым закреплена лошадь. Вот такими парнями я бы поиграл. С таким конным спецсредством эти оперативники точно станут самыми быстрыми в нашей игре. Поехали. Спецназ ВМС в виде отдельного батальона морской пехоты. Тут, если честно, я испытал шок от их существования. Но водолазы у нас в игре уже есть. География не мой конек. И у Казахстана, оказывается, есть выход к Каспийскому морю, что в свою очередь обязывает страну иметь морской спецназ. Также в Казахстане есть спецназ МВД. Есть еще более интересно. Это спецназ Республиканской гвардии как жал, Или по-другому переводится с казахского «волки». Эти парни вообще очень мутные и могут быть кандидатами на попадание в игру. Вроде их расформировали, а вроде и нет. Тут источники расходятся. Но я дальше копать не стал, боясь получить либо стрелу в спину, либо копье под ребро. Но вернемся к главной теме обсуждения. Спецназ «Арестан», в который входят только офицеры. Сотрудники спецпроделения подходили стажировку на базе Центра специального назначения ФСБ, американских ЦРУ и ФБР, израильской яма английский САС и немецкий GSG-9. В общем, идеальные кандидаты для нашей игры, тем более их вооружение подходит. Если посмотреть на скриншот, который блогеры собрали из тех частей картинок, которым разослали разработчики, можно увидеть спойлер на данное подразделение. Вот интересный, кстати, факт. Два месяца подразделения Арестан было в подчинении президента России Бориса Ельцина. Это было в момент развала СССР, и в этот период правительству Казахстана дали подумать, остается Арестан в Казахстане или переводится в Россию. Как вы поняли, они остались на родины. Ну, хватит исторических справок, давайте посмотрим на скриншот и, соответственно, повангуем, какое же оружие будет и, возможно, какие им будут спецспособности. У снайпера будет САКО. Я нашел упоминание, что сако ТРГ м 10 и сако ТРГ 22 в общем, сако ТРГ, стоит на вооружении в Казахстане. И хоть на Википедии эта информация нету, но я нашел упоминание в других источниках. Данный ствол точно подходит, если посмотреть на скриншот, и, судя по надписи на кепке, будут раздавать ваншоты. Но смотря что придумают разработчики, какую модификацию выберут. Возможно, это просто кепка. Ведь, как говорится, многие снайперы на себя это вешают. Модненько. У штурмяка будет rx 160 который стоит на вооружении Казахстана, но может быть и более новая модификация RX 200 Примечательно, на RX есть возможность установить подствольный гранатомет Beretta GLX-160. Он поставляется в Казахстан его видно на скриншоте. Какой тип боеприпаса на нем будет непонятно. Осветительный и сигнальный, а может и оглушающий. Тут выбор огромен, смотря что они выберут. Хотел бы заметить, что GLX-160 может быть использован и отдельно от ствола если присоединить пистолетную рукоятку и плечевой пор с прицелом. Как вариант, может быть использовано как спецсредство, например, у медика. А почему бы и нет? Такого в нашей игре еще не было, медик с небольшим гранатометом. Было бы прикольно. Вот часть скриншота, на которой видно, что в игре появится новый щитовик, и как вариант, он будет ослеплять цель, судя по большим фонарикам. Он может получить пистолет, но это будет скучно и однотипно. Лучше, если будет pp 2000 Но на скриншоте не видно, чтобы у магазина выступала нижняя часть рукоятки с магазином, но тут может быть и не моделька. Или как вариант mp 5 a 3 с выдвижным телескопическим прикладом, но низ тоже не скошен. Если все же будет пистолет, то это скорее всего будет береток, которая стоит на вооружении в Казахстане и имеет кучу модификаций. По ПП в Казахстане вообще очень мало информации, трудно что было найти, но надеюсь это будет все таки не пистолет. А может все же будет пистолет с очень большим разовым уроном Соответственно вилка, которая ослепляет и под этим всем делом будет забирать врага Медик пока вообще не понятен У него может быть как pp 2000 mp 5 а может даже ppj 05 который был придуман в Казахстане Шутка конечно, но в общем по скриншоту очень трудно угадать Какое же вооружение будет у медика, но явно не дробовик А также непонятно как он будет лечить, тут не угадаешь Может отдельный скриншот должен как-то намекнуть, но до меня лично не дошло а вот мои варианты. Возможно, он будет раздавать аптечки, которые ты сможешь использовать чуть позже, при необходимости. Соответственно, ты либо используешь две аптечки, одну отдал тебе он, одна у тебя есть, либо ты берешь одну аптечку, а в то время у тебя есть бронепластины и, соответственно, дополнительные патроны. Или, например, она автоматически срабатывает при получении урона Соответственно, она тебя вешает какой-то баф Который держится также минуту, например, да, или две минуты Если бы тебя попали, то, соответственно, начинаешь автоматически лечиться Вот мои варианты Пишите свои варианты под видео И вообще, что вы ждете от данного подразделения Будет очень интересно Услышать ваше мнение по данному видосу И, соответственно, по новому подразделению Казахстана И, кстати, да, а вы считаете, что это будет рс или нет? М -м? А на этом все, с вами был Димон Пока-пока